Начнем. Правда, если вы, дорогие да, ищущие, будете дальше пытаться выезжать за чужой счет, уверяю, знания, полученные подобным образом, впрок вам не пойдут. Я возьму свое иначе. Это предопределенность, Просто я не знаю, а вы нет. Нет, бояться уже пожалуй поздно, да и нечего, тем более. Это совсем не страшно. Страшно то, что вы до сих пор слушаете, но не слышите. Слышите? И как, и как, и как, и да, и да, и не отражать знания на грани восприятия? Нет? <смех> Наверное, я где-то напортачил, раз нет. Ну что, давайте разбирать. Это ведь на самом деле огромнейший пласт знаний, затрагивающий как культуру разных народов мира, так и мистическую составляющую. Ведь многие заклинания и заговоры работают и по сей день, проходя сквозь глубину веков и сохранившись лишь чудом в первозданном своем виде. Ну, в некоторых, по крайней мере, частях. Вербальная составляющая магического действия издревле использовалась в качестве компонента в ритуалах прямого или косвенного воздействия. При прямом воздействии заклинания читались для помощи визуализации эффекта, И этому оператору нужно было четко представлять объект, субъект и степень воздействия в выбранном спектре работы. Ну, Заклинания в этом, конечно же, помогали, хотя можно было обойтись и без них, но это совсем уж круто. Давайте обратимся к элементарной физике, хотя тут я немножко указываю, не столь уже на элементарно. Звук есть вибрации. Все вокруг нас вибрирует, дрожит и пульсируется определенной частотой. Это научный неоспоримый факт. Не думаю, что это удачный ход, но вы должны знать, что солдатам, к примеру, запрещено ходить маршем по мостам. А знаете почему? Ну потому что однажды. Под марширующим строем мост распался. Вибрация конструкции моста срезонировала с шагом строя. Мост зашатался, посыпался и... Фух! Началась волнообразная деструкция. А все почему? бум бум бум бум бум бум С определенной силой, и частотой и объект воздействия поддался. Наверное, поэтому та часть заклинаний, что у нас жесткие параметры прямого воздействия, всегда пишется в Что, в общем-то, не мешало при зелий использовать их в качестве элементарного метронома в ведьмам времени. Ну, надо же было как-то как отмерять время приготовления в реакциях средневековой органической прикладной химии. Особенно, чтобы травануть ближайшие. Но это Мы же с вами изучаем основу Или уже нет? Это на самом деле недостижимая мечта любого заклинателя, понять, с какой частотой вибрирует объект его воздействия, и подобрать к нему звуковой клювочек. Можно ведь и песенку продать дик так что дождь пойдет. А ведь вспомните, как часто мы замирали и услышали какую-то песню, хотела слушать ее еще, еще, еще. Совпадение? Нет. доказательства. Прямое в нашем случае доказательство совпадения гармоника резонанса сторонней вибрации с частотой ритмом и так вашего восприятия. Именно так это работает. И как, и как, и Самый простой пример это так, вы можете найти их на любой вкус и цвет в интернете, книжках и даже в календариках. Я молчу о гримуарах ваших бабушек и большая часть из них бесполезна. Да, а забавно было если детстве, когда поранишься, походишь бабуля, она там чего-то пошепчет, пальчиками полует и ранка затягивает буквально, если не на глазах, то очень-очень быстро. Гораздо быстрее, нежели если ее мама мазала зеленкой и заклеивала плаками. Ну или как испуг договорил, вы знаете? Видели? Вот. Это пример косвенного воздействия. Здесь не нужен ритм. Нет. Это не воздействие резонанса. Оно не деструктивное. Комплекс. В заговорах тоже есть. ритм, так, набор четко э, подобранных вибраций опоследованного смысла. И как, и как, так, он не резонирует с объектом, а направляется. Направляет собственную силу оператора на аспект воздействия, подчиняя его заложенному смысловому алгоритму. Почему же многое из того, что указано в книжках, не работает? А, а я вам скажу, они составлены с ошибкой. Для чего? Для того, чтобы в наш век переполнена информация биосферы у вас в кривых руках то, что указано охотниками за наживы, оно бы сработало пару раз на изливании вибрации личной веры в пространство. Но мало кто знает, что вибрация, прошедшая однажды в общий информационный фон, помогает этому самому пространству выработать колебательный к вашему деструктивному воздействию иммунитет. Пространство не любит меня. Вы продолжаете его заполнять, выплетете с одной и той же частотой в него свое раз за разом повторяющийся пока резонанс не будет окончательно потерян Поэтому древние ведьми так свято хранили свои наборы колебательных контуров воздействия и не передавали эти знания открыто. Они знали причину, почему выклинания и заговоры перестают работать. Впрочем, лазейка тут есть. Наверняка хотели спросить, а что за набор звуков ты там постоянно произносишь, человек за пятом, а? Что за его? как коклетка, мама, уже почти нерабочий. И как-то, и кофе, перед нафига. Свето-то на легкое. С якого на всякого? Только на другом языке. Почему почти не рабочий? Ну, в том числе потому, что Федотов и Яковов в пространстве субъекта воздействия для него просто слишком мало. Но вот если поменять вибрационную составляющую. Шарба!